Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Распродажа на московской бирже в марте на фоне падения цен на нефть и девальвации рубля ударила по портфелям негосударственных пенсионных фондов, управляющих деньгами граждан на сумму почти 3 триллиона рублей. Из-за рыночной волатильности пенсионные накопления УНПФ по итогам первого квартала сократились на 1,3% до 2,8 триллиона рублей, сообщил в пятницу Банк России. В денежном выражении фонды потеряли 37 миллиардов рублей. Вот работаешь ты, товарищ, не покладая рук, отдаешь львиную долю, заработанного на будущую пенсию, а буржуи берут и проигрывают эти деньги на бирже. Инфляция в России продолжает ускоряться на фоне ослабления рубля, толкающего вверх цены на импортные товары. По итогам апреля цены на уровне потребителей выросли более чем на 3% в годовом выражении и на 0,8% относительно марта. Годовая инфляция за месяц ускорилась на четверть, а месячная почти в полтора раза. Идет кризис, и буржуазия ради сохранения капитала переносит весь удар на наш с тобой товарищ Карман, повышая цены на все продукты потребления и услуги. Предприятия, оставшиеся без заработков в режиме изоляции, можно занять общественными работами. Так им удастся сохранить коллективы. Об этом заявил зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов. По словам Фарахова, депутаты выделили целый блок вопросов, связанных с занятостью людей, восстановивших производство в организациях. В частности, есть предложение ввести практику общественных работ. Оставили людей без работы и отняли всякую надежду, а теперь собираются использовать отчаявшихся безработных на общественных работах за сущие копейки. Положение российских заемщиков становится все более отчаянным. Кредитные каникулы их не спасают. Только за апрель доля должников, которые из-за финансовых трудностей отказываются платить по кредитам, выросла на 10% процентных пунктов до 60%. Эту суровую статистику приводит Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Мало того, что наемных работников увольняют или отправляют неоплачиваемый отпуск, так с них же и трясут долги по кредитам. Откуда, по мнению буржуев, наемный работник должен взять эти деньги? 9 мая президент России Владимир Путин выступил с речью в Честь Дня Победы. В ней он поздравил граждан России с Великой Победой и напомнил о необходимости помнить о тех, кто не вернулся с войны. Прямая трансляция выступления прошла из Александровского сада, главного военного мемориала нашей страны. Десятки лет буржуазная власть Российской Федерации, продолжатель дела повешенного предателя ВЛАСО, Пытается присвоить себе победу советской власти и советского же экономического строя. Но мы не только не отдадим им эту победу, товарищ, Мы вернем и приумножим завоевание социализма. Вступай в борьбу за диктатуру пролетариата. Вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. Честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.